Ребятки, а Ларчик-то просто открывался. Это я, в смысле, сейчас, эм, ребят, это смотрите, это, то есть вот тут вот, вот тут сюда зашел, ну и все, пошел тут дальше. Если у кого-то нету времени или силы, или денег на GTA 5, то... привезить привезите презентацию до Майкла перевезите презентацию Майкла. просмотрите презента а просмотрите презентацию в доме майкла так так стоп на escape так а опять же до дома ехать Лестер, Эй, Майкл, погоди, погоди, я. Хедшот, я влепил тебе хедшот. Лестер, я вставил эту штуку в прототип floor, и еду, floor, и еду домой, чтобы посмотреть. Посчитать. Друг мой, пришло время для израта. Лестер, ты меня слышишь? Ты опять играешь в эту игру? Ну да, Лестер Геймер вообще. Нет, нет. Будит, <laughs> будешь отпираться, Лестер. Ну наверное, да. Как бы он не отпирался, ну я-то знаю, что он тот -то ещ пошляк. Так, на F выйти. Yeah, yeah, да, sorry, да, да, извини, ты сделал свою ты часть. А что, ты не любишь шутеры? шутеры? Они все одинаковые, ты же знаешь, как я люблю кино. Звайн задскую классику. Классика закончилась 30 лет назад, остались только супергерои, романтические комедии, ремейки, ничего интересного. Эй, я знаю, я верю в то, что в этой стране еще может делать интерес к Лучшая иллюстрация американского образа жизни, двухчасовой фильм, в котором и побежали зло. Как скажешь, но сложайся в вечернем, в очень познай номер, когда он мне поможет устроиться, тогда и поговорим. А это комната дочи Ники. Это выход на улочку погулять, пройтись. Это так, это это это что это ванная моя, точнее не моя, а Майкла. Это о, так ешь, включить телевизор. Говорю вам все, что вам нужно найти, то, что не нужно. Так, что я должен тут сделать? Почему я в этом заблокирован? доме была? Точно, я же еще должен так стоп направо идти, так. вот сюда вот должен Комната Джейми. Комнатка Майкла. Или кого это? Комната. Это прачечная. А, нет, тут костюм жена Майкла подбирает. Или Майкл сам. Честно говоря, вы знаете. Слава! Боже мой! Выйди! Нет! Я ж смотрю цвет славу! Очень жаль! <плодил> нахер! Нет, нет! А ну отдай! Нет! А -а -а -а. А -а -а -а. Найдите канал Визен АД! Переключить канал? Дождите момент, когда Джейн Норрис достанет топный образец телефона и позвонить ему. Привет. Наша компания проделала большой путь с тех пор, как мы уютились в развалке у бассейна дом моих родителей из Кейгри. Сегодня на ваших глазах раздается новая эпоха. Насчет эпоха... года, это потрясающе, революционное достижение и сегодня, прямо здесь, мы на шаг вперед, прошу извините, будущее, дачи, дачи, дачи, дачи, дачи, ну похоже, возникли некоторые труд технические трудности. Извините за задержку, ребят. Но поверьте, оно того стоит. Не волнуйтесь. А, блин. Эх. Понял То есть надо да, будет... так ты так. И сдохни. Минутку. Похоже, что пытается его сломать. Алло. <св> <св> Боже мой! Oh, Jesus. Oh, Jesus Christ! Ого! Oh, Ого! Oh, а, надо было то есть так сделать. Сигнал потерян. Так надо было сделать, что ли, блин? Так надо было сделать, или не так, я не знаю, я с двух раз это сделал, это пытался сделать хорошо, красиво, но, блядь, но, пиздец, ну, пиздец, почему вот так, Так, а, так, сейчас. Давай, друзья, выполнено. Франклину, так можно вот сюда, вот, о, сюда можно, вот до сюда, вот съездить и посмотреть, что тут такое, блин. Майкл может переодеваться у значка в своей спальне. Лестер, нормально все. А -а -а. Лестер, это, это был, был нечто. Ты новости смотришь? Да, мне не, не нужно, если что рынком, буду торговать Альфи с самого начала до самого закрытия. Ладно, а, а как наше hey, дело? А, да-да-да, конечно, давай самим сделаем. Пригодимся, повстретимся у моего стаи в автостраде в Лос-Ансо. Можешь и сам немного потаковать. Протестируйте и вы увидите Так. Почти больше нету. Все прочитано. Не ну, не бегай, сказал Яси, как это было круто, а? Что в Америке разрешено носить оружие с собой, кстати, где-то я слышал, реально. Разрешено тут. Ну, предупрежден, значит вооружен, как говорится. О, мне эта тачка нравится. Эй, я рентизиру вашу машину, Аха. Идите нафиг. Тут слева будет корт. Ей без музыки как-то совершенно неохотно, но... А нафига нам эти проблемы с АП? С авторским правом, а? Нафига. Машина-то резкая. Может, Лос-Санскасен? Может, Лос-Санскасен заехать, а? Так, на, не, на эскейп, так, лос с Кастом, так, Лос-Антос Кастом, вроде где-то он здесь, вот. Нет, на эскейп я нажал, на Лос-Антос Кастом, вот, Не, на, стоп. Одна про... Ой, кноп мыши. лос Кастом, вот сюда, вот, надо. Вот до Лос-Анс съездим и посмотрим, что там можно сделать или ничего нельзя. И даже поедем потом к Лестеру. Да чтоб перекрасить машинку эту и починить. Нужно стоить немало таких денег, я вам скажу, ребят, дорогие. Да еще тем более номер надо было бы поменять на. Другой. Ну, ну, ну, тут так не делать так, как Saints Row 3. Я вам честно говорю, ребят. Тут ничего, как Saints Row 3 не делается. И, тем более, Saints Row 3 это она, ну, интерес... Она веселее, честно. Честно говоря, вот реально веселее, чем GTA. Даже чем пятая часть, которую я прохожу сейчас. Ну, и говорю, что она вроде как... Реально, ребят, Saints Row 3 веселее, прикольнее, круче, просто лучше. Эх, выйти так надо, и чё? Надо с тобой поквитать, что ли? на меня напал ты че я буду делать я не буду стоять я просто дам тебе по твоей большой голове и все вас санс кастом мои при пенумбра 85. Не хватает денег, ну не хватает денег, ну ладно тогда на escape назад на это подтвердить, ну тогда что, если денег мне не хватает, то что буду пытаться зарабатывать денег. Так, сейчас, а сейчас продолжаем ехать к лестеру, вот да escape надо на Направил. На пробел, на ЭНТЕР. Можно продолжать ехать к Лестеру. Потом, может быть, Флораклина, потом Майкл. Майкл, полагаю, сейчас дальше время, чтобы начать операцию по на бирже. Вот тебе ссылка для начала. По дешевле про продавай, дороже. Не, я это знаю, ребят. Это первое правило экономистов. СМС. Так. Биржевая торговля. В некоторых письмах на Space, чтобы перейти на сайт. На Space. Я жму на Space. Ладно, короче, ребят. Поехали. Первым делом, пожалуй, к Лестеру, а потом тут э -э -э на Разберемся, короче, с этим. Мод с лос с кассом. Но поступление запчасти. Ну, ладно, позже сделал, короче. В одной руке.. О! Либерти Сити Нэшн. Так. А, не, нужно, блин, нужно, чтобы было у меня рынки. Нужно, чтобы было у меня 238, и я могу Animal Ark купить. ну ну мне нужны во первых деньги чтобы Ой, а а если я ребята а если у меня есть такая идея задумка даже если мне в такси что поработать да блин да я не так хочу я хочу это таксиста Так они не перебили. Не перебивайте меня, когда я в GTA V играю. Нет, даже никогда не в GTA V играю. А просто когда я сижу в телефоне и я пытаюсь разобраться. Брокерских этих счетах, блин. Не перебивайте меня, пожалуйста, а? К кластеру едем, короче. Сняй. Ё-моё. Сервай мой. Погатели быстро, быстро, деньги упали. Это биржевой рынок. Да и на обычном рынке, я вам так скажу, тоже деньги падают очень быстро. На самом деле, вот реально, ребята. Тут Лестер. А, вот тут. Трогий костюм у себя дома или в элитном магазине, М -м -м да. Так как не переоденусь, Лестер, если у меня ага денежек нету. Того всего этого, того, э дисконт-магазин. Так, стоп. А это стрибар, что ли, мне? Надеюсь, что он поприличный. вот переоденьтесь э, в костюм у себя дома или в элитном магазине потому что ну лестер сейчас сказал фу майкл ты похож на бомжа это он так про меня сказал У меня между прочим тысячи два бакса ай ай ай ай ай, ай, ай. Мне тысяча два бакса и все. Хотя вызов, ну... Алё. Что надо? Франклин, это. Да, кто это? Это, это Рикки из Лиффинс. Я знаю, что ты Я не знаю, Это Бинко... Красивый такой. И потом нужно идти... Поехать нужно будет к лесу Так, можно было... Блин, тут вот реально весело. <смех> Вс, мне пора, бай. Доступен новый член банды для ограбления Рики Люкенс. Эх, не играю в GTA, никогда. В пятую часть-то точно. Первая была, да, наверное. Ну, Сан Андрес я проходил. В общем-то, с Друганом. Не, не с не с Ладосом. Хотя нет, с Владосом как раз. Ну не, с, ну, не с Друганом. А с другим Ладосом. не вижу ничего а чё я а я ничего не делал счет я ухей винку пяти одежды поприличней так же в эту одежду специально для тебя же одевалось мне Ах, ребята извиняюсь у меня что-то заключила немножко тут ну и давайте для начала О, ой трас Коричневая рубашку полу ну у меня нету, у меня нету денежек, поэтому рубашки полом нету, у меня денег а на рубашку. Я... О, 15, а, стоп. Ребят, извиняюсь, короче, немножко надо затупил, так скажем, надо немножко мне посмотреть, что там у меня денежками моими. Так, с СМС, Снэпчат, Интернет, Снэпматик. Так, чё? Веб-сайт Минуты, свал, Свалко, едай, СМИ, еда и Напитки, Деньги, Услуги. Так, ЛССН Энчендж. Ну, 12 долларов. Так, нужно на рынке. Мое портфолио. У меня нету динамика цен ну, может было бы вот это вот купить бургершот но ну, блин я не могу у меня же 12 нож а 23 а у меня мили ну, 22 у меня 12 ребят короче давайте фондовый рынок здесь можешь продавать события влияют на стоимость акций Короче, ребята, давайте до скорых встреч. Увидимся с вами в следующих видеороликах по GTA 5. Пока-пока-давать. До скорых встреч. Пока-пока. Дам. Спасибо, что смотрели меня. Спасибо, что были со мной. Эти пока-пока.